Привет, ребята, и сейчас мы с вами погоняем в Cardcore третью часть У нас назрел вопрос, вопрос какого плана В одном из предыдущих выпусков э, был такой выпуск э, Берсерк против Танкоминатора э, В прошлом выпуске победил, насколько я помню, Берсерк Если я не ошибаюсь, ребят, если я ошибаюсь, поправьте меня в комментариях По-моему, победил Берсерк Следующий этап, ездили мы в 28 уровне, это не, не предыдущее, а предыдущее-предыдущее видео, э, между ними уже есть одно э, такое э, экспресс-видео спасение нашего друга, которое обязательно тоже посмотрите, там такой курьез интересно получился. В общем, продолжаем, 29 уровень у нас и э, вопрос-то назрел, кто-то круче Берсерк или таки танкоминатор в прошлом выпуске танкиминатор ну немножко не справился немножко очень сильно не справился с проявил себя с такой нехорошей стороны а берсерк в лед прошел э, уровень может быть сработал тот фактор что я на танкоминаторе уже достаточно покатался ну честно говоря когда рождалась идея этого видеоролика, вообще я столько достаточно покатался на танкоминаторе 28 уровне, что честно уже нервов не хватало. Но, видимо, что-то Берсерк. Э, Берсерк тоже себя показывает. Ну, ну как, показывает-то хорошо. Ух, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. О, все, отлично. Танкоминатор не мог никак с воротами справиться. Ну, видите, обычные колышки нас подвели. В общем, в общем, ребят, достаточно я уже покатался на берсерке. Честно говоря, 29 уровень до конца я таки не прошел на берсерке. Ну, что-то, что-то не так. Давайте попробуем на танкоминаторе. А, как же он себя покажет? Ну видите, аж почти 16 тысяч заработал я берсерком, проходя э, 29 уровень. Ну, там заработал, сейчас потратил, осталось 1700, ничего, поехали зарабатывать дальше, посмотрим, как танкоминатор себя покажет, сможет ли он реабилитироваться после предыдущего позора, или все-таки, все-таки берсерк круче. А как лично вы, ребят, считаете, кто уже ездил на Берсерке и на, на Каменаторе, пишите свои мнения в комментариях, мне очень интересно знать ваше мнение. Ну, а я сейчас поеду и узнаю, что же, что же нас ждет с Каменатором, будет ли у нас фиаско, или же все-таки он реабилитируется. Я бы даже сказал, бы так... Матч реванш у нас сейчас, я даже э, у меня идея родилась на доставке таки напишу, реванш так, так, так, давай, да, ну, по защите я вам скажу, танкоминатор ну, покруче, по ну, в принципе и в предыдущем выпуске он покруче по защите был, но с остальным как-то он не справлялся так, э, еще немножко напомню, что атака у нас еще не максимальная поэтому в ловушке надо стараться не попадать, поэтому давайте сейчас ехать осторожно, насколько я помню, в ближайшее время у нас будет ловушка, вот эта с прессом, которую можно провалиться, ее кстати видно очень прекрасно, кто играет, тот знает, как определить, где именно ловушка, ну, можно это, конечно, просто запомнить, никто не мешает, а можно определить, вот у нас э за этой штучкой сразу ловушка, ее прекрасно он видно. Вот так вот. честно говоря, я не запоминал, что именно она там, но.. В общем, ребята, кто играет, тот понял. А кто не играет, поиграйте и поймете. Или я не знаю, напишите в комментариях, чтобы я вам объяснил. Я сейчас затачивать не буду на этом внимание. Давай, давай, давай. Ну-ну-ну-ну-ну горим, горим, горим. Вот меня, если честно, этот вертолет напрягает напрягать, чем что его сбить нельзя, я это уже говорил, а второе, вот эти ракеты, они когда падают на землю, вот сейчас, ну, не показал я, в принципе, а вообще, когда они падают на землю, земля горит, и, как бы, машинка вот так выгорает, и, находясь в этом окне, в общем, кувыркался, кувыркался, и все зря. А, ладно, давай еще раз кувыркнемся, парочку, и погнали! Нет, инкобинатор решил меня не слушать и кувыркаться дальше. Ладно, все, полная, харея, давай. Ну хватит. Что-то вообще непонятное происходит. Ну, жизни-то я взял, вернулся, взял жизнь. И это хорошо. Ведь я не знаю, смог бы я доехать до конца. Ой-ой-ой, еще и этот капкан тут попался. Мама родная. Уровни реально очень сложные. Очень сложные. Как бы я-то успел. А, ну зато три счета я набрал благодаря большому такому количеству автомобилей. Давай, давай, бомбы, бомбы, бомбы, бомбы. Ух, ух, ух, ух, ух. Так. А, так у нас чуть-чуть уже осталось ехать, ребят. Чего мне не говорите, что я зря парюсь, бомбы скинем сейчас. Зачем они нам уже в конце? Ну, что, пальцы вверх. Танкоминатор в этот раз выиграл. 1-1. Пока-пока.